как здесь называют в испании или кейл это кудрявая капуста и из нее получаются очень вкусные чипсы причем к тому же еще и полезные и нужно для этого всего-навсего саму капусту калия э, оливковое масло и соль ну и противень больше ничего загружаем капусту в противень Сверху поливаем оливковым маслом. Не очень много. Слегка, чтобы сверху было покрыто. Еще немножко подсаливаем. И теперь... Слегка перемешаем. Вот и все. И при 200 градусах загружаем в духовку. Итак, минут через 5-7 все готово. И получаются вот такие зелененькие, хрустящие, очень вкусные и полезные чипсы. Пробуйте, делайте. Приятного аппетита.